скальпинг на облигациях здравствуйте всем представляю вашему вниманию безрисковую стратегию торговли на бирже скальпинг на облигациях стратегия уникальна тем что при грамотном использовании всех рекомендаций которые подробно изложены в видеокурсе вы риск берете полностью под контроль и в данной стратегии потерять у вас нет возможности реализовать данную стратегию очень просто по подробным рекомендациям вы должны выбрать несколько надежных облигаций на российском рынке, настроить параметры робота для автоматической торговли Bond Scalper и запустить его в боевой режим. Самое главное, что у вас нет жестких требований к серверам, на которые вы можете установить данного робота для постоянной работы. Отключение интернета, сбой в работе квика – все это не повлияет критическим образом на данную стратегию, поскольку у вас нет риска потерять денег. Вы получаете гарантированный профит в каждой сделке, и ваш риск остается заработать только купонный доход, который на текущий момент составляет от 6 до 10% по надежным облигациям. Робот предназначен для терминала Quick. Давайте откроем терминал Quick и посмотрим, как выглядит запущенный и настроенный торговый робот. Перед вами терминал Quick, в котором настроен скальпинг по облигациям. Слева перед вами конфигуратор для настройки параметров, Торгового робота Бон Скальпер. Есть подробные видеоинструкции, как параметр менять и какие они должны быть для грамотной и профитной стратегии. Самое главное, что данный робот настроен именно на многооблигационную торговлю одновременно. Вы можете убирать или добавлять еще облигации в ваши настройки и для каждой задавать необходимое количество лотов, которыми вы будете торговать. Ежедневно сделок может происходить много, может происходить мало, но каждая сделка гарантированно вам будет приносить доход. Вы видите несколько сделок, которые уже произошли сегодня по одной из облигаций, и каждый доход в сделке составил порядка 0,3%. Несколько таких сделок в день могут вам принести порядка 1% дохода. 1% дохода в день может вылиться в 250% годов что во много раз превышает Размер банковского депозита. Возможно, не каждый день вам удастся заработать по проценту к вашему депозиту. Это зависит и от рынка, и от ваших настроек. Но основное преимущество данной стратегии в том, что у вас нет риска потерять денег. И даже если вы заработаете в год несколько банковских депозитов, то такая стратегия вполне себя оправдывает и заслуживает пристального внимания. Что входит в комплект стратегии скальпинг на облигациях? Вы получаете подробное описание данной стратегии, как ее реализовать и как она работает. Вы получаете видеоинструкцию по настройке параметров робота. И получаете подробные инструкции по отбору облигаций и настройке их в терминале Quick. И самое главное, что данную стратегию невозможно реализовать без полной автоматизации при помощи робота Бонскальпер. Этот робот также входит в комплект. И вы легко при помощи подробных видеоинструкций настроить его в терминале Quick и запустите в боевую работу. Более подробное описание стратегии и содержание курса, которым изложена схема стратегии скальпинг на облигации, вы найдете на странице нашего сайта. Желаю вам безубыточной торговли. Спасибо за внимание!